Короче, друзья, сегодня едим сап, я был сап, пиццу, все, ну вот это я люблю гадости, но их есть нежелательно, Ну так у нас есть супер челлендж, 120 секунд, Жека 100. не успел, я не успел, это третья попытка, третий выпуск, также, сейчас подожди секундочку, друзья, очень важная информация, Спасибо всем, кто последние два дня нас поддерживал. Подписалось 88 и 76 человек. Очень приятно, будем стараться делать. Хейтеры, хейтеры тоже подписывайтесь, а то скоро станете фанатами. Так что, да? будем начинать сейчас? Будем начинать. Гапаринь да. Что-то будешь. будет? Не знаю, будет. Палатия, Ой, не повезло тебе. Не так возьми барбекю. А, у нас там все собраны, да? Да, да, да. 15, просто. Манга Чили. А, Это новая булка, да? Время не было Да, Сейчас приготовимся. Так, в принципе, должен наложиться. Да, как бы это все же это не пицца, пицца была побольше. в размер больше, и как бы я съел половину потом Жека ел на <смех> там тоже было близко, но это сейчас, только если она не очень острая, таймер. Так, водичка. Дичек готов, вот миришку. О, так лучше. Вот это, это было хуже. <къем> так, закатывалу ну, кабишки. Ну уйю, боже. Да. Ну что, думаю начнем. Так, я случайно включил таймер. Готов? Был, блин, кстати, да, булка обычно тоньше Это усложняет задачу Это не отмазка, ребят Корки он ест Готов? Три Два Один Like trying to get stuck in the air. In the air. Like you trying to get stuck in the air.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 Три, два, один Съел? Под музычку потанцуй <laughs> Лицо победителя Лицо <laughs> победителя это было вообще просто изи Изи Значит В третьей попытке все же получилось Если бы я еще не взял Такое острое, было бы вообще супер Плюс взял какой то новую букв Она какая-то была сухая Что-то вообще не получалось ее жевать Но все же получилось Но это было, правда, с читингом немножко Потому что как бы запа уже не было, но он у меня был в арту Я его не доел мы засчитаем эту попытку. Ну все же, да. Потому что мы только начинаем. <смех> быстро <смех> быстро есть учиться. Очень горит рот, Ну вообще вкусно было. Правда я не почувствовал немножко что я ел, Просто впихиваю. Так что, друзья, как всегда, лайк, подписка, комменты. Но комментов не будет. Увидимся в следующих видео. Постараемся разнообразить контент. Делаем то, что нравится. Не ради денег. Но все же делаем.